Выпьем же медведь, это символ Берлина. Но на самом деле город выглядит вот так вот. Это надо взять, это может пригодиться. Похож, завтра будем прорываться через границу. О, смотри, мы такие на трудах делали. Смотри, шикарно. Здравствуйте, меня зовут Алексей, и мы оказались на немецком блошином рынке, в центре Берлина. Блошины рынки ⁇ это давнейшая немецкая традиция. здесь Продаются и покупаются очень интересные всякие подержанные вещи. В данном случае очень много антиквариата, очень много красивых статуй, украшений, старых часов, картин. Ух ты! Смотри, какая правосудие. Угу. Классно, красивая. Железный жук. Что такое? Классный такой железный, сюда можно какие-то украшения ложить. Очень приятно в руках держать такой материал, тяжеленький такой классный. Красивый копии Если сравнивать Берлин с Гамбургом, то в Берлине блошиные рынки. Гораздо интереснее здесь. То есть в Камбурге, как правило, какой-то хлам продается на большинственных рынках. Новый зима. Совершенно прикольный. Это классический штатив для видеосъемки с 60-х годов тяжелый чугунный. Это камера из будущего, это с 22 века, это, короче, она... нажимаешь и телепортируешься, хотя где у него спуск, тут даже непонятно. Очень приятно в руках держать все такое. Мешки для бабла и мешки для военной почты. Deutsche Krig шифа in Krig. Немецкие корабли mm -hmm. во Второй мировой войне. Пленные. Mm -hmm. Ух ты. Это кто у нас? А, Шарнфорст. Mm -hmm. Это один из самых больших линкоров немецких. Это мне нравится просто и прикольно шубы в Германии на самом деле не приветствуются потому что это убийство животных Во-первых, как красиво это смотрится. Пруса. Потом они еще слоеные вообще обалдеть. И мягкие.